практически никогда не знаем того пути, который мы с вами вместе пройдем. Нет большего счастья, когда ты можешь отдать то, что ты можешь отдать, а кому-то отдаешь, он берет у тебя это и принимает для себя во благо. Когда здесь такое слияние душ, энергии, гармония происходит между 20 человеками и чуть более, это настоящее чудо. И вот этот опыт в ключи они дают ответы а, на все вопросы, которые были до этого. Мы обретаем нечто гораздо большее. Мы обретаем здесь любовь безусловную. Мы просто в ней живем. Мы просто в ней живем. И самое главное, что здесь происходит, во-первых, родные все люди, они дают все ответы на вопросы не только от Андрея и Шанти, но вообще вся обстановка, она ты сам находишь это. Это просто необходимо. И они мучаются, и, и все потоки. Я максимально нырнула в ваш поток. И я просто там купаюсь. то есть Просто купаюсь в этом состоянии. Когда я встретила этот поток и ощутила себя частью него, я почувствовала, что я родилась в этот момент. Конечно же, мы хотим вас всех поблагодарить, естественно. Если бы не было вас, то ничего бы этого и не было. Ничего бы мы никому не говорили и сами многих вещей бы не узнали. Наверное, для вас это не будет большим открытием, какой-то тайной, то, что я скажу. Когда мы начинаем вам что-то говорить, начинаем с вами практиковать, мы конечно знаем вектор этого, мы знаем, куда это ведет, мы знаем, зачем это нужно. Но мы практически никогда не знаем того пути, который мы с вами вместе пройдем. Вот за эти пять дней, за интенсив, мы не знаем, что случится, мы не знаем, какая будет группа, какие участники, какие будут процессы, и мы не знаем всех тех подробностей, которые здесь происходят. И в этих подробностях не только вы находите себя, а вы совершаете открытие, но и мы находим для себя что-то новое. Не только в том плане, что для нас новый ваш опыт. Не только в этом. А в том плане, что у нас внутри тоже появляется что-то новое. То, что мы не ожидали. Так что мы находимся с вами, по большому счету, в одном тренингум-пространстве мы в какой-то степени такие же участники, как и вы. И мы, соответственно, также очень благодарны, искренне благодарны вам за то, что вы принимали участие, вы были каждый со своей частичкой. А на этом интенсиве для себя я совершил существенное открытие, я этого не ожидал. Я его записал, так же как рекомендовал вам записывать, так же сделаю я. Я его записал, и я, ну, я буду с этим работать дальше, так же как рекомендовал вам. Благодарим вас. Благодарим вас, и а... будет очень здорово. Если ну, многие из вас приедут еще раз еще раз, вот как Александр, Володя, Света, Алина, может кого-нибудь еще я сейчас не назвал, Гуля и так далее. Вы почувствуете, что вновь встречаться с теми людьми, с которыми вы здесь побывали, это совершенно особенный опыт. Это как э, с близкими э, родственниками повстречаться, которых сколько ты какое-то время не видел и это просто прекрасно но вот и Света нам вчера за столом рассказала что говорит, а какой смысл вообще отдыхать как-то иначе куда ты есть вот этот пляжный отдых настоящий отдых это отдых души когда вы встречаетесь с прежними старыми знакомыми друзьями родными по духу людьми когда все вот это происходит когда что-то новое открывается когда иногда какие-то вот даже шерховатости, как вот тоже было в этом интенсиве и так далее. Вот это настоящий отдых и настоящая жизнь. Приезжайте еще еще раз. Спасибо вам. Ну, ты умеешь завершить речь. <смех> <смех> вот что он сказал. <смех> <смех> вот все, как он сказал. На самом деле, да, Андрей прав, мы от каждого интенсива, от интенсива к интенсиву, от ретрита к ретриту, мы с ним растем вместе с вами, поэтому у нас также происходит очищение перед или после таких тренингов, происходит трансформация, И вот трансформация достаточно такая сильная произошла перед этим интенсивом, прям у меня вообще накануне случилось, Андрей за несколько дней до этого, Поэтому было даже не просто приходить и вести занятия, но внутренний дух, дух воина, он шел вперед. И, наверное, нет большего счастья, когда ты можешь отдать то, что ты можешь отдать, а кому-то отдаешь, он берет у тебя это и принимает для себя во благо. И это самое огромное счастье. После таких процессов уже приходишь, ложишься спать. Думаешь, сейчас я высплюсь, отдохну, а ты не спишь, потому что энергия идет и идет, и ты счастлив от того, что ты отдал, и у тебя это взяли. И, и забываешь про боль, которая у тебя есть, про усталость, про процессы, которые с тобой происходят. И я от души хочу поблагодарить наши родные высшие силы, которые помогли нам, Помогли этому РД-интенсиву состояться, привели всех этих людей, даже вот из Кипра, из Кипра, из Сербии, да, девочки приехали. Ну, девочки, нет у нас возраста в душе. Поэтому очень хочется поблагодарить наши родные высшие силы за то, что они всех нас собрали. И вновь образовался теплый родной круг. И знаете, на самом деле, к этому так привыкаешь что хочется уже повторять и повторять и повторять этот процесс снова. И, конечно, от Души хочу пожелать, чтобы каждый, кто приехал и кто сейчас вот уже уезжает, чтобы нес в себе эту драгоценность, которую он получил здесь на интенсиве, чтобы она у него оставалась с ним и дальше росла, развивалась. И очень, да, буду рада, будем рады, если вы приедете вновь на другие наши Ретриты, и мы будем уже видеть, какие изменения произошли в каждом из нас. И вновь будем практиковать и отдыхать вместе, до да, Света? Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляет Саксаня. Так, сейчас я... Ни секундочку. Дорогие... Родные, близкие люди еще пять дней совершенно незнакомые. Вы знаете, я второй раз здесь оказавшись, я поняла для себя очень много важных моментов. Одно дело, когда ты родился добрым человеком и живешь добрым человеком, но эту доброту ты распространяешь на какой-то очень узкий, малый круг, и не выходя за рамки этого круга, Просто живешь так, как тебе велит твое сердце. Но совершенно другое дело, когда ты можешь доверить свою душу людям, которых ты видишь впервые. Ведь здесь на самом деле происходят такие вещи, слова глубокие очень мало чего выражают. Здесь вещи происходят очень интимные, они очень тонкие, они они изысканные для каждой души. И когда каждый, кто, находясь здесь рядом, в метре от незнакомого пять дней назад человека, чувствует, сопереживает его боль, отдает ему частичку своей души, принимает частичку его души. Когда здесь такое слияние душ, энергии, гармония происходит между двадцатью человеками и чуть более, это настоящее чудо. Спасибо за это чудо Андрею Шанти. И я хочу каждого из вас поблагодарить за это настоящее чудо, за то, что мы здесь прикоснулись к тому, что мы можем истинно доверять тому, что над нами, этому прекраснейшему, величайшему миру, в котором мы живем, тому, что мы можем доверять любому человеку, который рядом с нами и был всего лишь несколько дней назад, даже не знаком вам, вы понятия не имели ни о его имени, не видели его лица, не слышали его голоса. И теперь эта родственность, которая вся пронизывает каждого из нас, сейчас вот Светочка, когда обнимались, она сказала, ну что, светлячки, теперь полетели светить. И вот сейчас, лишь второй раз поучаствовав в таком мероприятии, я поняла вот эту невероятно важную вещь. Одно дело, когда ты впервые поучаствовал и тебе показалось, что, ну, как почувствовал, что это есть определенная семейственность, это есть такое глубокое родство. Совсем другое дело, когда ты из раза в раз встречаешь все новых и новых близких, дорогих твоему сердцу людей, которые становятся с тобой рядом, душа к душе, сердце к сердцу, любовь к любви. Здесь учат любить по настоящему здесь учат чувствовать себя по-настоящему, учат чувствовать человека, который рядом, глядя ему в глаза, слушая его историю, сочувствуя, сопереживая Дорогие родные золотые, спасибо вам за все, Андрею Шанти. Спасибо. Вот, пожалуйста, еще одна возможность, еще одна площадка для того, чтобы что-то новое проявилось. Пожалуйста, следующий глашатый. Я бы хотела предложить одну секундочку. Когда-нибудь задуматься о том, чтобы собрать, знаете, как у Тарсунова есть благость фестиваль. Вот собрать все вот такие ретриты. Пригласить всех участников по возможности где-то в одном месте. Да, безусловно, это тяжеловато собрать. Это сотни людей, тысячи людей. Но, поверьте, если это не будет многодневно, это будет... Вот я просто попала в такой ситуацию, у нас там был юбилей бывший Ростовского государственный университета сейчас ЮФУ. И когда на огромном... Это не стадион, это просто поляна здоровенная, зеленая перед нашим зданием. Собрались десятки тысяч людей, и ты вот этот дух, ты его так ощущаешь, он неимоверный, он просто вот это сродство... Ну, поймите меня правильно, я вам предлагаю. Да, спасибо, Оксана. Вы не первый, кто предлагаете. У нас почти год назад родилась эта идея на Байкале. Сделать. Я не думал, что это при нас эта идея родилась. Я думал, она витала раньше. Нет, она родилась как раз год назад в июне на Байкале, но год еще не прошло. Просто сама она возникла, эта идея, что это сделать нужно, очень хочется. Я хочу сказать про, про фестиваль. А, ну, моего наивного представления о, о том, что такое фестиваль. Мне кажется, достаточно просто прописать дату, и у участников начнут строиться планы. И исходя из общения, например, в каком-то чате между участниками, сложится представление о масштабах этого фестиваля. Ну и, соответственно, по, под этот масштаб уже можно будет искать какую-то площадку под этот размер. Я думаю, что так можно плясать. Но у меня наивное представление, поэтому я его просто высказал. И все. Андрей, Привет, вы Человек молодой у меня. Да, вы меня поймали. Вот. И... Мне хочется сказать, что здесь, здесь складывается такая энергия, которую хочется поддерживать и повторять этот опыт. И фестиваль — отличный повод для повторения этого опыта. И там получается не просто повторение, а… Отметки, отметки стадии созревания. И там, получается, будут встречаться люди, которые а, получали опыт, а они все будут сливаться вместе и делиться своими... Как раз таки интеграция. Делиться своим... Опять же, опять же слово «опыт». Да? Делиться своими событиями, ну и какой-то в этом обмене будет происходить новые открытия. Это получается будет, будет слияние опыта, который будет давать новые открытия. Это будет очень ценный процесс, такой весьма ценный. И каждый с него сможет взять ровно столько, сколько он сможет вместить. То есть это такой источник какой-то какой-то, не имеющий какого-то зримого предела. Вот. И я думаю, это будет очень ценное событие. Вот. А по, по интенсиву мне хочется сказать такое, что я когда приезжал впервые, у меня какие-то были конкретные вопросы, такие вот, как человека повседневного плана такие бытовые, как конкретные вопросы, какие-то прям чуть-чуть не юридические там, а что вот это, а как вот это, и вот дайте мне вот это, ну видимо как все. И когда эти, на эти вопросы ответ не приходит, вместо него приходит ответ, вместо него дается состояние, вместо него дается состояние, какой-то опыт, какие-то ключи. И вот этот опыт состояния состоянии ключей, они дают ответы на все вопросы, которые были до этого. Были разные вопросы из разных областей, они по-разному звучали, они были про разные. И потом приходит, приходит то состояние, которое закрывает все эти вопросы разом. Это было так волшебно, так интересно, и оно… Закрывает не сразу, это не, не какая-то там бумажка, ты там абзац до конца дочитываешь и там в конце какой-то ответ. А это такой разворачивается процесс, который начинает тебе постепенно закрывать эти вопросы. И они закрываются так, что ты просто, ты просто начинаешь созревать по вибрациям, менять свои точки сборки, и ты дорастаешь до ответов на те вопросы, которые тебя сюда привели. И получается, что те вопросы, которые тебя сюда привели, они становятся вообще неважными, они становятся даже смешными. И когда ты приезжаешь сюда не в первый раз, а там второй и третий, ты смотришь на людей, которые приехали впервые, и у них точно такие же вопросы, как были у тебя когда-то, и они такие же смешные. И ты, и ты смотришь все это, наблюдаешь и ты их любишь за вот эту их наивность за вот это вот вот этот детский такой смешной вопрос и ты их любишь потому что они такие же как ты когда ты был когда-то это так мило так интересно вот это вот все наблюдать и такое получается мистическое кино которое мы могут мало мастеров это кино сочинить и главное передать например как Биг Бигмамбетов когда он передает Нахождение в одном мире и видение другого мира в это, в это же самое время. Достаточно просто поменять вибрацию, ты начинаешь видеть второй мир. А потом ты поменял вибрацию на третью точку, и ты видишь еще присутствие третьего мира. И ты можешь жить и в том, и в этом, и в пятом, и в десятом. И ты когда люди, видишь людей разного, разных точек сборки, и ты их всех видишь в одном месте, это вообще так умиляет, так поражает. И когда это происходит, ну, ну например, через, через компьютерные сети, это одно распространение энергии. Когда ты вживую сюда приезжаешь, ты чувствуешь вот эти вот живые энергии, они там спектр еще шире получается. И можно купаться в этих энергиях, и можно созревать в этих энергиях. Это очень ценно именно, вот, когда приезжаешь. И еще такой момент погружения конечно же, вот на, на ретритах, на интенсивах, что цену момент погружения, ты отрезан от социума, хочешь ты того или не хочешь, ты отрезан, и ты полностью поглощен вот этим процессом. И этот процесс, я прям четко понимаю, вот как вот в последний день произошло созревание энергии коллектива. Вот, все, все дозрели, все дошли до какой-то стадии. Это очень ценно. Спасибо, Саша. Спасибо. Я уже не первый раз на интенсиве и на ретритах не один раз была. И мы всегда вроде много говорим, потому что хочется поделиться у нас переполнены сердца. Вот в этот раз я даже со своей семьей, это все, это, это мои родные, мама, папа и сестра. Мы приехали все вместе, да, просто возвращаясь с очередного мероприятия, я всегда была полна, мы обычно говорим полна эмоций, впечатлений, но сейчас, наверное, я могу сказать, что полна чувства и совершенно определенного состояния. И, конечно, мне хотелось это передать, я рассказывала много о наших встречах, и вот в этот раз я просто вдруг почувствовала, что ну надо, я не знаю зачем, я понимаю, что мама с папой уже давно не находится в поисках, там, я не знаю, себя, любви, то есть все хорошо, мы живем в любви, мы ее ощущаем, и ну, я почувствовала, что надо. Я сказала, мам, пап, поехали. И вот как раз в продолжение того, что я ну, только что сказала, да, о чем, Когда новые люди сюда приезжают, они приезжают со своими вопросами, часто всего, чаще всего в таком каком-то болезненном состоянии. Они очень хотят найти или соединиться со своей второй половинкой, прожить эту любовь. Но когда мы попадаем сюда, мы обретаем нечто гораздо большее. Мы обретаем здесь любовь, безусловно. Мы просто в ней живем. Мы просто в ней живем. Мы живем здесь жизнь настоящую. Поэтому приезжайся. Еще? Давай, давай. Ну, я скажу, во-первых, спасибо Диане, что она пригласила нас сюда, потому что соблазнила, и мы приехали. Для меня это, конечно, новое. Здесь другая обстановка, энергетика. Все это, потому что до этого ну, я всегда занимался чем-то, но чисто индивидуально. Вот для меня как-то я вот в такой обстановке я не был. Я занимался и хатха-йогой, э, атлетизмом, голоданием. У меня были очень большие сроки. Самый большой срок это 55 дней вода без еды потом по 20 по 30 по 35 сухое голодание поэтапное, там как они называются чередованием ешь не ешь и количество дней но это совсем другое по сравнению с тем что я здесь ощутил здесь в основном ты занимаешься своим духом то есть энергетика другая, потому что я занимался хатхой-йогой. Это другое. Это чисто гимнастика для тела и все прочее. А до раджи, до мудрой йоги я не доходил, как-то <laughs> некогда было. Поэтому мне очень понравилось то, что вот, э, я могу э, делать вывод, э, потому как каждый делится своими ощущениями. Для меня это ново, интересно. Поэтому я выражу большую благодарность вам, что вы это несете. Вот Андрей Шанти, большое вам спасибо, что вы этим занимаетесь и привлекаете и заставляете людей жить по-новому, задумываться, показываете с любовью. Ну, я да, немножко не так выразился, вы поняли. Большое спасибо. Я буду, наверное, ну стремиться к тому, чтобы меняться, заниматься этим, поскольку чередовать и совмещать все это вот именно с такими практиками, которые вы проводите. Большое вам спасибо. Спасибо. Да, да она, она будет, будет нас тащить. Я очень благодарна за этот интенсив. В общем, это ну, многое для нас знакомо. И, как я говорила, мы приехали отдохнуть, чисто сравнить, расслабиться. Но чтобы я вот так окунулась в это ваше пространство, в наше пространство, я, конечно, не ожидала. Для меня буквально расширились горизонты, как будто горизонты Вселенной. Путешествие — это одно, а именно, что я побывала в таких... Медитация для меня новость такая глубокая, длительная. И поэтому пространство безумно расширилось, как будто что-то открылось такое, ну о чем даже раньше не подозревал. И это очень здорово, и это такой восторг в душе. Поэтому я вам очень благодарна. Благодарна дочери, что она нас да. Мы как бы не рвались, потому что, как считали, что выединенное пространство, она там общается. Ну, поскольку нас пригласили, мы очень рады. И мы вам так благодарны, что вы такие молодые, Шанти, что, что вы есть. Что есть спасибо, что вы такие... Да, вы даете пример для всех. Вы просто необыкновенно красивая пара. Нужно только вас благодарить, любоваться и желать вам всего самого самого наилучшего, чтобы у вас всё так продолжалось присоединяюсь к сказыванию. Коротко я. Коротко я. Я, ну, я рада, что приехала. У меня чувствовала какие-то новые изменения. Хочется заниматься. До этого у меня не было желания заниматься. Нет, оно было. Но такое теоретическое было. Теория, больше теория. А здесь я погрузилась в практику и поняла, что в принципе, несложно, и мне понравилось состояние, в котором я находилась, медитации и женские практики, да все, все мне понравились, и танцы, и всё. А какая практика всего пошла? Вначале танцы пошли, а потом уже и медитация нормальная. Дыхание не пошло, но я думаю, это временно. Пока не пошло. В общем, я благодарна, мне понравилось. Хочу приехать еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Мне хочется отметить, на самом деле, я когда я знала, что Диана едет со своей семьей, но мы с Дианой познакомились на на индивидуально, она ко мне пришла, как-то я сразу к ней почувствовала, думаю, какая красивая она. Так вот сижу, любуюсь, она мне рассказывает о своих проблемах, а я на нее смотрю, думаю, какая красивая она. И она на меня смотрит и говорит, Шанти, вы вот такая красивая. <смех> и я говорю, ну и вы тоже. <смех> Но как-то вот у нас не такой контакт случился. Душа потом вживую, когда встретились, то как-то еще больше даже, да? И сейчас такая родная-родная. И я узнала, что она едет с семьей. Мама, папа, сестра, думаю, ну вот как-то так немножко опасно даже, <свят> потому что все-таки самые близкие, они у нас всегда самые такие цензуры <свят> наших продвижений на духовном пути, думаю, вдруг вот не понравится, мама, папа скажет, куда ты нас привезла. Но когда я впервые увидела их, и вообще мы не были знакомы, я пропустила же знакомство, не знала вас, я пришла уже в столовую, смотрю в профиль на девушку и спрашиваю у кого-то из наших ребят, Говоря, это, «Это вот Камила, сестра Диана?» Они говорят, «Да». И я ее сразу прямо узнала. Вот. Они так похожи. И я к ней подошла, обняла. Говорю, «Вы Камила, я вас узнала». Она говорит, «А как?» Я говорю, вы на Диану похожи». Может быть, ей это не понравилось, но вы похожи. Вы все похожи. И когда я увидела маму, папу, на самом деле я просто любовалась этой семьей. вот вашей семьей я любуюсь. И вы, мама и папа, вот Елена и Николай, это же ваша заслуга, что вот это ваша такая семья, она такая красивая и гармоничная, вас хочется просто вот всех вот так четырех обнять и Спасибо. просто вот внутри от вас такое тепло, что вот вы такие есть. И Камила, да, она такая была первые дни, Немножко расстроенная, ей не получалось от этих звуков абстрагироваться внешних, в себя уйти. Но смотрю, уже девочки вот заметили вчера на Оде Шакте, она раскрылась так, такая стала теплая э и хорошая, и родная. И очень хочется, очень хочется, чтобы ты приехала еще раз. Я приеду, и, может да, быть, и вместе вас. все, чтобы вы приехали, да, Диан? Да. да. Так что вы, да. вы все да. такие да. родные. Да. Вот бывает да. и такое. Представляете, какое чудо? Просто да. чудо. Ну, Хочется да. поаплодировать да. этой прекрасной семье. Всем здравствуйте, Володя. Я, получается, уже год практически на каждом ретрите присутствую. Вот, э, на первый ретрит приехал. То есть такой деревянный человечек, в общем-то, который абстрагирован от всех, от окружающих. Сейчас э, ощущения и чувства немножко другое внутри присутствует. Вот, э, на первый ретрит тоже ехал с какими-то такими вопросами, что-то узнать там для себя, обозначить хотя бы какие-то вопросы, что конкретно беспокоит. Вот, на последние два, наверное, уже ехал просто, чтобы побыть в этой атмосфере. И вот на это тоже приехал, чтобы просто побыть в этой атмосфере. Уже никаких вопросов. А просто само это чувство, вот этого какого-то единения. Да, здесь кто-то сказал, то что вот ребята Андрей и Шанти, они действительно как бы учат или показывают это... Пространство любви и позволяет в этом побыть. Что такого? Что такое любви? То есть в этой атмосфере принятия, и самому в этом побыть. На других взглянуть с этой точки зрения. И уникальное какое-то поле вокруг образуется вот в эти моменты. Единение, когда с людей как бы. Их не шоры или броня какая-то, она спадает, они начинают открываться, и ты их начинаешь видеть такими, какие они есть. И от этого очень тепло становится. И не возникает, вот сколько наблюдаю практически, что меня удивляет, не возникает вот этого противоборства или что-то кому-то доказывать. Начинаешь с человеком говорить, и у вас какое-то взаимопогружение происходит, друг друга, и, и каждый как будто дополняет другу. Ты говоришь, он тебя понимает, он начинает говорить, он дополняет твое, и такой эффект расширения, единения. В каждом видишь какую-то его особенность, индивидуальность. Каждый в себе что-то несет, независимо от возраста, независимо от статуса, его социальных навыков. Такая уникальная, Андрей Шанти не дают возможность побыть, приобрести уникальный опыт вот этого принятия, побыть в этом пространстве принятия. И потом, конечно, каждый раз едется, но в нем это останется, память, и в нем останется этот опыт, и как семечко, из которой он потом может свое пространство вырастить вокруг себя по подобию. Вот, как-то так, наверное. Мне очень приятно э, за все, и я очень благодарен вам за предоставленный этот опыт, за ваше внимание, за ваше время, э, за ваши знания и наблюдение, которыми вы делитесь с нами. И за ваше терпение. Есть, есть. Спасибо, спасибо всем. И всем, всем, кто здесь, тоже вам благодарен. Спасибо, что вы приехали, спасибо, что вы здесь есть. Каждый, каждый принес всегда вот каждый вносит свою какую-то определенную нотку. Спасибо, ну, спасибо, Володя. А я вот хотел бы обратить внимание, конечно же, вы и сами тоже обратили внимание, что мужчины, вот Александр, Владимир, и Николай тоже, естественно, и я, я тоже мужчина. Они по-своему все это интерпретируют, то, что здесь происходило. Женщины они по-своему, а мужчины по-своему. При этом никто не спорит, и все это как бы одно друг друга дополняет. Да, вот это замечательно получается. Да, мужчина видит по-своему, но женщина говорит, да нет, ты ничего не понимаешь, все было иначе. Где-то был здесь пять дней, а тут было другое. Никто друг с другом не спорит. Вот это все дополняет замечательно. И волос, пригласи побольше учеков Мужчины не знают, что они теряют, когда они приезжают сюда. Потому что здесь они могут, ну те, кто интересуется духовным развитием собой, конечно. Потому что здесь они могут открыть такую грань, которую мне, кажется, больше нигде не смогут. Вот здесь вот возникает тепло некое и расслабленность. А, расслабленность в том, что ты, как бы, можешь теперь принимать и расслабленность от того, что вот это, это тепло теперь есть, и оно как опорой становится, ты более такой независим от окружающего становишься, от происходящего. А, это твоей некой опорой становится. И так как ты независим от окружающего, ты начинаешь ему меньше претензий предъявлять, чтобы оно было таким или таким. Ты ему позволяешь, начинаешь позволять быть таким, какой он есть и при этом сохраняться собой, оставаться, и просто в этом быть. Владимир, после этих слов я не могу не пожать вам. Нет. Нет. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Потому что мужчины, они несут в себе немножко другое начало, в отличие от женщин. И когда вот то, что я даю на интенсиве, я же мужчина, я даю по-мужски, принимается женщинами это иначе, чем принимать мужчину? Когда мужчина, принимает, он меня помнил. Это знаете, так приятно, так очень хорошо. Спасибо. Всем здравствуйте, меня зовут Юля, я здесь первый раз сюда приехала и изначально вот определенного запроса у меня не было, то есть я не понимала до конца, что хочу понять и что я хочу узнать, но ближе к концу мне стало ясно, чего я хочу. И я поняла, что мне хотелось обрести себя обратно и найти вот свое состояние, вот эту связь э, с Высшим. И у меня только здесь это получилось. И я очень благодарна, что я встретила столько красивых людей, не только внешне но и внутреннее. И я очень счастлива, что я здесь оказалась, и я вам очень благодарна. Спасибо. Спасибо. Я Светлана. Ну, во-первых, я, я не первый раз здесь, но я пришла к себе, нашла себя, хожу с женской походкой, и самое главное, что здесь происходит, во-первых, родные все люди, они дают все ответы на вопросы не только от Андрея и Шанти, но вообще вся обстановка, она... Ты сам находишь. Ты после этого всего интенсива, ты знаешь, как тебе ходить, как тебе жить, как тебе самому справляться со всем. И ты четко слушаешь свою душу, и я приехала, у меня столько было вопросов, мне казалось, что я совсем не знаю, на что ответ, оказывается, я все знаю, оказывается, я все вижу, не задавая вопросов уже никаких, я просто молчу, я понимаю, что я все знаю и понимаю. То есть, кроме этого, еще я всегда с вами, когда приезжаю в какое-то место, это всегда красивейшие места, и это такое счастье побывать, и это и отдых, это и развитие, это полная гармония и полная... Обретение того счастья, любви, я думала, что это вот нужно как-то именно там что-то другое, а оказывается, это просто обрести нужно внутри. И я вот это все обретаю, и обретаю как с каждым приездом сюда. Вот, в этот раз приехала моя дочь Юля, она моя родная я душа. Очень, очень <правильно> <правильно> вижу, как у нее горят глаза, я очень рада, я вижу, как она пришла к себе и тоже. Ну, больше не мечется и не ищет. И это самое главное. Я знаю, что она будет теперь идти уверенной походкой. И для меня это огромное счастье, как для матери. И... То есть я очень рада за этот момент. Спасибо вам огромное. Всем, ну, кто здесь вообще не встретился, всем таким родным. Спасибо. Да. Правильно. Не надо больше ничего искать. Оно уже здесь и есть. Если ты один, то вот. И все-таки дополнить хотелось Шанти, вот о, на занятиях в последнее время вы много говорили про женскую практику. Вот хочется вам как-то дать прям, я не знаю, или... <смех> не на путстве, а вот успехов в этом, потому что в какой-то момент я это сам внутри ощутил, что насколько женщины в этом зажаты и они буквально успех. Это это просто необходимо, и они мучаются, и, и все потом мучиться. Это действительно так и у нее все внутри и у нее есть действительно эта мудрость внутренняя она может ее логически не высказать но она просто знает внутренне где-то глубоко что вот она именно так и вот направить ее указать эти пути которые ее могут привести к самой себе к своей полноте Дарья, я впервые на ретрите. Я сюда ехала без вопросов, без всяких мыслей. Я просто собрала за час чемодан, села в поезд и поехала к родным. Я то и знала, что я еду к родным. Единственное мое огромное желание, с которым я ехала в сердце, это любовь, благодарность. Я сразу ехала с благодарностью, и мне хотелось просто вживую увидеть вас, обнять и сказать, что я вас люблю. То есть и просто растворить, ну, я ехала за состоянием, да, и в состоянии. Мне просто хотелось максимально раствориться в этом состоянии, в потоке любви и прочувствовать себя, то есть что со мной будет происходить, то есть в наблюдения. Я фанатка любви с детства и почему-то особенной любви между мужчиной и женщиной. И такое ощущение, что моя душа настрадала с того, что нет вот этой вот искренней чистой любви между мужчиной и женщиной. То есть какое-то невероятное желание с детства. Я хотела все это видеть, чтобы вот, вот этот момент, не знаю, этот период в жизни настал, когда истинные мужчины и женщины, друг друга их части, они соединились, и этот свет сиял на планете. Но я никогда не думала, что я буду жить в этот период в жизни что стану участником этого периода. И поэтому я очень хотела просто побыть, просто почувствовать любовь между вами, которую вы несете Сейчас. Я максимально нырнула в ваш поток. То есть я просто там купаюсь. То есть просто купаюсь в этом состоянии, смотрю как он на мне отражается, как он протекает через меня. Это через тело. То есть вот по телу прям проводник это невероятный. То есть он мне показывает, что и куда, и чего направляться. Но ну, душа, она <laughs> с любовью. То есть там еще больше любовь наполняется. То есть. И... Любовь еще встреча с родными людьми, то есть я знала, что я поеду, я встречу э, родных людей, да, и вот эта любовь, она протекает и нас объединяет, и, то есть и она размножается, она вот так вот прям размножается, размножается. В общем, спасибо. Я просто спасибо. больше, у меня больше чувств и... И просто благодарность, и любовь, и вот это вот, как, вот просто вот эта чистая любовь, любовь между мужчиной и женщиной, и она свободна. Она настолько свободна и безгранична, что она невероятна. Спасибо. Прошли, меня показало это женское состояние, когда кончаются слова и просто вот. Интересно, интересно, потом камера передастся это Передаст. Вот и вот скажешь, нам. Ну. <смех> я буду все о той же песни, о песне поиска, э, нахождения, точнее, своего потока, о важности. Может быть, для кого-то это не так важно, как для меня, я не знаю, но почему-то для меня это очень важно. А вот это ощущение э, важности найти на этом своем пути, который, на котором мы постоянно что-то ищем, именно свое. То есть, мне кажется, вот эта точка, ну, их может быть несколько, много или может быть одна, вот она очень ценная. И когда я встретила этот поток и ощутила себя частью него, я почувствовала, что я родилась в этот момент. То есть, вот все эти годы, сколько там мне было, 30 лет получается, да? Я думала, ну, в общем, я родилась в 30 лет. То есть, как-то что-то где-то болталось, меня вроде бы и не было. И иногда, в принципе, с трудом вспоминается, как я жила раньше. А вот, вот оно нашлось, все, это, это оно, это мое. И в этом потоке вот все, что я не делаю, оно, ну, оно правильное, даже если это неправильно. Вот вчера ежит меня колбасит, крутит, а я все равно знаю, что все хорошо, что я здесь, что все правильно. Я дома, мои родители, мои братья, сестры, друзья, все, все здесь, все вот все правильно, то есть нет какой-то ошибки даже если там кажется, что что-то не так. В общем, вот самое, наверное, главное для меня, и вот и как Вова я тоже ничего не ожидала, я просто здесь, потому что здесь все свои, здесь семья, и для меня, в принципе, уже не является препятствием приехать, потому что это, ну, да нет ничего важнее. Потому что душа ликует, но что может быть важнее этого? Я просто даже, ну, уже все, нет ничего другого для меня. Вот. А, а, я хотела сказать, что вот тоже год уже на, как, на, на ваших живых мероприятиях, и а, хотела сказать, что у меня происходят изменения, я начинаю чувствовать а, то, чего раньше у меня не было. То есть вот на практиках Андрея особенно, да, на статичных более... О медитациях я, я, я что-то начинаю чувствовать то есть для меня раньше это было вообще чем-то непонятно то есть вчера после медитации андрей меня я, у меня всю ночь там все кипело то есть само по себе и даже несмотря на то что я не смогла расслабиться ум был очень активный но тем не менее энергия очень сильно чувствовалась и я поняла что как интересно надо же я голова была в другом месте ну то есть голова, голова слишком ну скажем рулила всем но тем не менее процессы шли и меня это очень поразило и удивило, и, в общем, я знаю, что это возможно теперь, то есть мне не нужно на этом концентрироваться именно в своей голове, а больше ощущать тело, там много чего происходит, нужно просто туда смотреть. Шанти, спасибо большое за Ади Шакти, за танец, за твою женскую энергию, за то, что ты делаешь для женщин, вот то, что сказал Вова, это очень важно. Я этой части никогда не уделяла внимания в своей жизни, мне казалось, что... Я воин, надо на коня, там, и все дела. Вот. А, а тут вот я понимаю, что да какой же я воин. Ну, может быть, немного иногда. Но, но вот сейчас мне это открывается. Я пока мало что чувствую, но я, я уже чувствую, что мне туда надо. Я хочу. Спасибо тебе большое. Андрей, спасибо вам за ваши практики. Йога в этот раз была просто невероятной. А еще хочется сказать о, о вас по отдельности. Вот каждый дает что-то свое, как вы там вчера вершки, корешки. А еще о том, как вы это вместе даете. Приведу пример, приведу пример для тех, кто смотрит. Танец. У нас был утром танец индийский, потрясающий. И вот Андрей нам его дает. Мы танцуем. Плющит, прет. Это потрясающий. Мы танцуем, мы танцуем. А Шанси отсутствовала два дня на этой практике. И я вот, мы танцуем. И тут, и, значит, приходит Шанти на третий день. И мы все в пляшем, в пляшем, и я думаю, как здорово, как суперский. И вот где-то в моменте мелькает шанти, я смотрю, как танцует шанти, я смотрю на себя, смотрю на, на окружающих, и понимаю, что мы не танцуем. И я понимаю, что вот она, понимаете, человек передал дух, выносливость, вот эту энергетику, все, но не хватало вот этого элемента шанти. Ж, ж, вот, и я понимаю, что женской вот этой мягкости пластичности чтобы это все соединить и превратить это во что-то другое а и был... и было удивительно смотреть сегодня на вас вдвоем как танцует андрей как танцует шанси и вдвоем вместе это просто удивительно спасибо большое всем кто здесь был каждый особенно из вас абсолютно каждый я я всех вас люблю спасибо. Меня зовут Зора, я прилетела из Сербии, из Белграда. Привезла с собой книгу на русском. Ну, как, да, как путеводитель для Белграда. И так, так получилось, что в последний момент я получила идею, чтобы мы все расписали все равно, что это только мой город, но это как, как мир, родные души, это, это тоже ваш город. Я вас, я вас все жду. У вас есть мой телефон, кто хочет, кто собирается посмотреть Сербию, Белград. Созвонимся и так. Когда, когда решила прийти в последний момент, мне казалось и 15 часов ехать до Сочи через Москву и так. Я думала, нужно ли это мне совсем и так. Потом, когда... когда Прилетела, оказалось, что другие 24 часа ехали, и чтобы получить вот эту энергию безусловной любви и свободы. Я очень благодарна. Я здесь и написала вселенной, что вас я нашла. И это все. Спасибо. Спасибо. Спасибо. И хотела сказать, на самом деле, какое чудо, когда э, на каждый ретрит, э, интенсив, приезжают люди. Они приезжают однозначно не просто так. Даже если кажется, что человек приехал случайно вообще, вот он приехал не случайно. Вот у меня э, так, такая практика, что я... Как правильно сказать? Ну, я практик не только телесный, не только энергетический, да, но и телесный. Для меня очень важно соединить небесное и земное. Вот для меня это жизненная необходимость. Если я чувствую только энергию, и я не чувствую тело, мне плохо. Мое тело начинает болеть, оно мне начинает сигнализировать, займись мной. И когда, как только я соединяюсь со своим телом, и я чувствую поток энергии, я чувствую Бога. То есть я живу и чувствую все через тело. И для меня это просто жизненная необходимость. И каким-то удивительным образом на каждый практический ретрит приезжает человек, родной по Духу, который передает мне частичку опыта телесного, вот именно связанного с телом. Первый ретрит — это 18-й год на Байкале. Моя родная душа, моя родная сестра, которая, может быть, будет слушать это видео, она занимается профессиональным массажем. У нее различные виды массажа. Она мне передала тогда технику СУДЖОК. То есть это корейская система оздоровления тела. Я ее быстро переняла, буквально там, вот, ну как будто я всегда это знала. И лечила себя, Андрея, близких, маме помогала тоже. И причем эта техника, она реально работающая. Потом был следующий байкальский ретрит, это на следующий год. Приехал Удивительный парень, который рассказал нам с Андреем о теле, о фасции, как важно ее проминать, как важно массировать расслаблять, потом уже заниматься. Мы купили массажеры, которые он нам показал. Я сейчас без них практически не живу. Я делаю каждый день этот массаж, и потом уже растягиваюсь. Андрею они помогли очень тоже. То есть это вторая была чудесная встреча. Спасибо, Алексей. Да, спасибо, Леша. Потом удивительная моя родная душа Марианна, которая занимается сама телом и точно так же, как и я, не может жить без контакта со своим телом, она мне дала комплекс на плечевой плечевой грудной отдел. Меня это просто спасло, меня раскрыло новые грани моей жизни, моей практики, моего пути. И вот в этот раз приезжаю, и в общем-то я ничего не ждала, просто запустились сильные процессы, трансформации, и болело тело, очень сильно болело. И в этот момент, пока я просто сидела на диване, ждала, и тут 40 ко мне подсела, а я сижу, у меня болит невероятно. Вот моя спина, потому что процессы идут. Я не могу думать ни о чем другом. Я думаю, где же мой массажер, ну что же я его не взяла из дома. И пока мне Зора что-то рассказывает, я ей отвечаю и понимаю, мое тело само берет коврик, расстилает и начинаю разминаться. Просто вот уже не могу. Зора меня спрашивает, я говорю, у меня болит. А она мне говорит, а я ложки привезла, я делаю китайский массаж. Я говорю, как? Она говорит, вам не будет приятно. Я говорю, мне не надо приятно. Мне надо именно вот, чтобы вот до боли и потом отпустила. Зора принесла эти ложки, сделала мне массаж. Передала нам с Андреем эту технику, чтобы мы друг другу уже это делали. Все очень просто. Это массаж гуаша. Он мне тоже очень близок. И я просто удивляюсь, насколько родные высшие силы, Каждый раз приводит какого-то для меня человека э, с удивительным опытом, который я перенимаю для своего тела, который потом также передаю другим людям. Вот это чудо. И, конечно, не только для меня, а все друг для друга приезжают и обогащают друг друга. Вот это чудо. Мы все такие разные. И мы так можем невероятно друг друга обогащать. Поэтому просто от души благодарю в очередной раз за такую да. встречу. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Мне тоже сделали. Да. Вот так вот все происходит удивительно в потоке. Когда в потоке все это идет, движется, все приходит, то, что нам надо. Оставайтесь в потоке и будет приходить то, что вам надо, даже если придется пройти через какие-то большие неприятности. Потом это уйдет, и наступит большая приятность, и все будет в потоке, и все будет прекрасно.